Агент 007, нам нужны доказательства связи Давыдова и Ренарда. Ваша задача подключиться и прослушивать телефон на вилле, а также фотографировать все, что может изобличить связь Давыдова. Избегайте охранников виллы, пока не найдете доказательств. Удачи! Так, теперь слушаем меня, 007. Я оснащаю вас пистолетом-транквилизатором. Однако имейте в виду, капсулы ограничены. Также я выдам вам фотокамеру, чтобы сделать необходимые снимки. Для прослушивания телефона я выдаю вам жучок. Также, чтобы открывать двери, которые вам недоступны, я предлагаю вам карточку для открывания дверей. Удачи 007. Это работа для настоящего шпиона. Что, решил заинтересоваться Давыдовым? Смотри, как бы он сам не заинтересовался тобой. Как хорошо. Я обольтела охрану с помощью своего тела, взяла все под контроль, а потом я взяла винтовку и начала стрелять. Что расскажете вы? Как выживаете вы? А я восхищаюсь. Восхищаюсь самым прекрасным. Okay. Мы будем следить за каждым шагом Давыдова. Сейчас он находится вне рамках виллы. Делай свое дело, однако избегай встреч с охраной. Этого Oh, my God. What's that? Используй телефонные жучки, чтобы засечь телефонные переговоры Давыдова и Ренарда. Когда добудешь доказательства, прижми Давыдова и расспроси его про Ренарда. Однако помни, у Давыдова есть охрана, так что будь всегда на чеку и готовься к сражению. Игра окончена, Давыдов. Я все знаю о твоей связи, страна. А, Бонд. Что вы здесь делаете? Я даже ума не приложу, по какой причине вы можете здесь находиться. Я лишь только сделаю свою работу. У... 007. Вещи, которые хранит Давыдов, могли бы помочь нашему расследованию. Что случилось с Давыдовым? Его погубила работа. Соберите людей. Ладно, давайте. Уходим отсюда.